Всем привет! Это ЛРФАК и рубрика ответы на вопросы. Сегодня мы ответим на такие вопросы как, что будет если вытащить предохранитель системы активной стабилизации, решает ли проблему турецкий коленвал, что заливать в дизель 2.7, есть ли в нашем сервисе диагностика перед покупкой и как поддамкрачивать Discovery 4. Но перед тем как мы продолжим, подпишитесь на наш канал и поставьте лайк под видео, погнали! Первый вопрос от зрителя под ником авто. Приветствую, вы большие молодцы, давно смотрю ваш канал. Владею рейндж-ровером Sport 4.2 SuperCharge с активным стабилизатором. У меня вопрос, на первый взгляд, может показаться странным. Если вытащить предохранитель системы стабилизации и поехать так, стабилизатор будет в развязанном состоянии или будет, как обычный, цельным прутом? Если вытащить предохранитель системы активной стабилизации, то эта система начнет работать с ошибкой. Соответственно, давление в системе стабилизации и в самом стабилизаторе создаваться не будет. Соответственно, стабилизатор не будет цельным прутом, а будет в развязанном разболтовом состоянии. И автомобиль будет очень сильно крениться в повороте и будет не такой устойчивый. Поэтому снимать и извлекать предохранитель не стоит. А если вы хотите... Удалить систему активной стабилизации, то можно поставить обычный стальной стабилизатор. Спорты в такой комплектации встречаются, поэтому при желании можно поставить обычный стабилизатор вместо активного. Но в таком случае вам также нужно будет решить проблему с насосом системы активной стабилизации. Вам нужно будет либо ставить другой ремень, чтобы насос не приводился в движение, либо нужно будет как-то закольцевать систему и насос просто будет работать в холостую, гоняя жидкость по замкнутому контуру. Следующий вопрос от Александра Третьего. Коленвал на трехлитровик с турецкого завода разве не решает проблему? Не совсем. Если перед вами стоит цель продать автомобиль, то турецкий либо китайский коленвал это просто идеальное решение. И вы можете заводить машину. При клиенте за деньги завелась. Отлично, не завелась, ну не повезло. Но на самом деле в последнее время ремонты с неоригинальными запчастями, неоригинальными коленвалами и вкладышами становятся ну, достаточно неплохие. Некоторые сервисы города Москвы делают достаточно неплохо эти моторы. И даже дают какую-то гарантию. И машины на самом деле ездят. Конечно, качества оригинального шортблока не будет. Но это уже не полумера и... Машины реально ездят, и ремонты реально производятся. Так что сам турецкий коленвал не является решением проблемы. А вот ремонт в определенных сервисах с использованием неоригинальных запчастей, ну, возможно, как повезет. Следующий вопрос от Евгена Минаева. Что заливать в 2,7? Многие уверены, что рекомендуемая производителем вязкость плохой вариант. В двигателе Вандровер лучше заливать масло, которое рекомендует завод-производитель. С одной стороны, может показаться, что использование более вязкого масла повысит давление всеми смазки и продлит срок службы двигателя. Но с другой стороны, масляные каналы рассчитаны именно на масло, которое рекомендует завод производителя. Поэтому использование более вязкого масла может усугубить процесс износа двигателя, так как масло не будет поступать к шатунам и вкладышам в необходимом объеме, так как просто не будет прокачиваться через масляные каналы. Поэтому используйте именно то масло, которое рекомендует завод производить. Следующий вопрос от зрителя Антона Еремина. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас опция подбора автомобиля Range Rover или хотя бы диагностика перед покупкой? На данный момент у нас нет такой опции, как подбор автомобиля. А вот диагностика перед покупкой у нас есть, и она достаточно тщательная. Эта диагностика даст вам общее понимание в автомобиле. О а его техническом состоянии и вообще, стоит ли с этим автомобилем связываться или не стоит? И последний вопрос от зрителя Николая Куликова. Подскажите, пожалуйста, как правильно необходимо поддомкрачивать Discovery 4 на пневмоподвеске при замене одного из любых колес? Стоит ли опускать пневму с ее блокировкой или можно на стандартной высоте? Или наоборот, в режиме бездорожья необходимо поднимать машину домкратом? Еще хотелось уточнить те же действия при поднятии машины на подъемнике. На периферии многие не знают как правильно и на СТО просят опускать в нижнее положение и блокировать ее. Единственное что вам нужно знать при поднятии Discovery 4 домкратом это то что не нужно ставить его под пневмокомпрессор. И все. Просто берете, ставите домкрат и поднимаете машину. То же самое на подъемнике. Не нужно ничего ставить в блокировку, поднимать, опускать. Просто загоняйте машину на подъемник, подставляйте лапы и поднимаете. Все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас информативным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте писать и задавать вопросы, а мы на них ответим. Всем пока.